Добрый день, меня зовут Дарья, мне 26 лет. Недавно делала процедуру, операцию по лазерной коррекции Смайл. Вот, все очень понравилось, все объяснили перед началом процедуры, было обучающее видео. Сама процедура заняла буквально несколько секунд, даже меньше минут, мне кажется. И в конце операции никаких болевых ощущений не, не было. Вот, и в целом мне очень понравился результат. Превзошел на самом деле все мои ожидания. Спасибо большое Татьяне Шиловой за.